Привет всем! С вами Светлана Денисова и я продолжаю репортаж вот этой прекрасной черешни. Вот это, я, Из огорода. Немножко покушали уже. Вот она ночь вкусная, уже созрела. Так вот, теперь про английский. На самом деле, хочу сегодня говорить про вас. То, как вы начинаете... Те люди, которые уже начинают говорить и пытаются учить английский язык, с какими проблемами сталкиваются люди. Когда вы начинаете что-то делать у вас не получается, какая-то тема. Вы считаете, что о все, у меня не получается английский язык, я бросаю. Расскажи про себя, свет. И, э, и вот у меня там что-то не получалось в моем бизнесе. Я тоже так считала, что мне нужно бросить, не получается у меня ничего, ничего такого, ничего подобного. Так делать нельзя. Что касается английского языка. Представьте, что английский язык ⁇ это он очень огромный, он очень большой, очень много тем есть в английском языке. Если у вас не получается какая-то одна тема, это не значит, что у вас нет способностей, это не значит, что у вас нет талантов. Все нормально с вами. И, кстати, если вы изучаете индивидуально, попробуйте переключиться с одной темы на другую, либо повторить, если все-таки не получается разобраться. Либо спросите у меня, напишите мне в ВКонтакте, получите от меня бесплатное занятие, мы начнем с вами сразу заниматься, вы найдете ссылку, кстати, прямо под видео. Вот. Если у вас что-то не получается с преподавателем, вы занимаетесь индивидуально, поменяйте преподавателя, вот мой вам совет. Вот, Но самое главное, не останавливайтесь. Если непонятно что-то, какая-то тема, если непонятно э, какое-то выражение, оборот в английском языке, слово какое-то непонятно, которое там очень важно для вас, ключевое какое-то слово, вы не должны останавливаться. Попробуйте повторить предыдущий материал, попробуйте выучить следующий. Не останавливайтесь на этом, идите дальше. И я уверена, что нет таких людей вот, в мире, у которых не может получиться выучить. Если человек хочет выучить, он выучит, несмотря ни на что. Вот. Будьте в тонусе английского языка, развивайтесь, ä, пишите мне, если вам что-то непонятно. Ä, и мы будем с вами продолжать учить английский язык и ä, будем учиться разговаривать на английском языке. С вами была Светлана Денисова. Ä, удачи вам в вашем английском. И пока-пока. Целую всех.